Друзья, моего видео сегодня не будет, удивитесь. Я решил вам показать другой ролик. Особенно важно его посмотреть тем, кто только начал проходить постановление после инсульта. Ну, я думаю, что и тем, кто уже имеет опыт не первый год, тоже будет интересно это посмотреть, по крайней мере, мне было очень интересно. Молодец. Юль, возьми мячик, пожалуйста. Бери, бери, бери пальчиками. Держишь? Молодец. Теперь положи его. Клади, клади мне на ладошку. работать но у меня все получится ну как впечатлило мне тоже я смотрел на больших мосты просто схомы в горле Юля, конечно, героиня, потому что, ну, такое пережить, так восстановиться, это круто. Но дело не только в ней. После увиденного я начал вспоминать, конечно, как не мог достать рукой до ручки над больничной койкой, как учился садиться, как не получалось сделать первые шаги, как я падал, ноги словно в землю вырастали. В какой-то момент мне казалось, будто передо мной непреодолимая бетонная стена, такая лютая. вот И биться о которой, ну, бесполезно. Думал, что не ходить, не говорить, не радоваться жизни я уже никогда не буду. У вас, наверное, тоже были такие мысли. Так думать. Большая ошибка. Посмотрите на Юлю. Это реальный пример того как идет восстановление. Вы видели, что в начале ролика Юля была в очень тяжелом состоянии, а в конце ролика она сама готовила плов. Кажется, что это чудо? Конечно, ведь за несколько минут видео не увидишь сотни часов занятий по реабилитации, для которых требуются нечеловеческие усилия. Так что если это и чудо, то для него требуется вполне реальные три составляющие первое это сама юля она проявила упорство и твердое желание выбраться из инсультного болота много занималась не сломалась хотя было отчего вторая это близкие и родственники они были рядом не пассивными наблюдателями, а активными участниками отнеслись ко всему с душой, то есть они помогли просто по полной. И третья составляющая это огромная работа, которую выполнили реабилитологи МЦР. Вы наверняка увидели на видео Максима Никитина. В своих интервью он рассказывал нам, как проводится реабилитация после инсульта. А сейчас, вот в этом видео, мы увидели его работу и впечатляющие результаты. Похоже, в МЦР не боятся трудных случаев. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось. Потому что, ну, аналога инсульт-блог точно нет. Только тут вы можете увидеть правду о восстановлении, узнать. Без вранья и коммерции. Все.